Давайте честно, зачем мы это делаем? Зачем мы делаем это? Покупаем детали, которые совсем не подходят, чтобы сделать их подходящими, и тратим столько денег, которые можно было бы потратить на что-то более интересное. Я уважаю мнение людей, которые смеются над нами и думают, «Вон, смотри на этого идиота, громкий выхлоп, низкая тачка, или разноцветная тачка». Но мы такие... Для многих это просто средство передвижения, чтобы добраться из точки А в точку Б. Но про эту точку зрения мы полностью забыли. Для нас это больше не средство передвижения. Само передвижение ушло далеко на второй план. Это продолжение нас самих.